Друзья, всем привет! Сегодня я покажу реально рабочую торговую систему Без какого-либо пафоса, без какого-либо граля, Просто торговая система, которая работает Я вам открою все свои фишки Что я использую, как этому научиться, как это использовать и так далее Видео будет максимально полезным, поэтому давайте приступать Итак, при торговле по этой торговой системе торгую я по ней достаточно долгое время До этого еще и тестировал Я ни разу не выходил в минус, в убыток Я всегда был в профите, абсолютно всегда Смотрите, что это за система. Система, она, конечно, зависит от опыта. Сразу скажу, мы сейчас все это с вами разберем. А также в это видео будет торговая сессия в режиме реального времени. Все как обычно. Чтобы потом не было каких-либо вопросов. Итак, у нас есть 100% от депозита. 100%. Допустим, какой депозит вы внесли? Это пусть будет 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Это наш депозит. Насчет мани-менеджмента. Что у нас будет на нашем мани-менеджменте? Это гибкая фиксированная сумма. Что я подразумеваю под гибкой фиксированной суммой? Я думаю, все знают, что такое фиксированная сумма. А гибкая фиксированная сумма – это сразу несколько фиксированных сумм. Что я под этим подразумеваю? Допустим, максимальная сумма сделки у нас 5% от депозита, то есть 500 рублей. У нас есть также 4%, 3%, 2%, и 1%. Сразу скажу, что я никаким образом не навязываю вам эту торговую систему. Я, как никто другой, понимаю, что в трейдинге все индивидуально. Вы можете перенять эту торговую систему у меня или просто поднабраться опыта. Поэтому давайте с вами разбираться. Это, ребятки, торговая система не рассчитана на какой-то большой профит. Она рассчитана на стабильный профит. И никаких сливов здесь не будет. Естественно, это в большей степени зависит от вас, но это одна из самых безопасных торговых систем, которые вы когда-либо видели. Итак, у нас есть с вами 5 фиксированных сумм, начиная с 1%, заканчивая 5%. 5% это максимальная сумма сделки. 1% это минимальная сумма сделки. Как это использовать? Чтобы пользоваться данной торговой системой, у вас должна быть статистика. Я думаю, у каждого она есть. Если же у вас нет статистики ваших сделок, то начинайте ее вести с этого момента. Сохраняйте все сделки, делайте скриншоты, смотрите, что у вас получается лучше, что хуже и так далее. Итак, 5% мы используем при самой максимально хорошей ситуации. А, как эту ситуацию определить? У меня есть видео с правилом, в котором участвуют как бы ножки стола. Ножки стола у нас служат подтверждением, чтобы наш стол стоял. Стол это наша сделка. Я ставлю подсказку на это видео, она вылезла сверху. Если не смотрели, можете посмотреть. После этого видео. Итак, если у нас 4 подтверждения для нашего сигнала, 4-5 подтверждений, мы используем 5% от депозита. Это может быть тренд, фигуры технического анализа, паттерны, индикаторы и все что угодно. Главное найти подтверждение для входа в сделку. Также смотрите, на каких валютных парах у вас больше всего плюсов. Например, у меня есть одна валютная пара, по которой только одни плюсы. Вы ее узнаете чуть позже. Смотрите, где у вас больше всего минусов. Снижайте сумму сделки за счет этой валютной пары и так далее. 4% нам нужно 3-4 подтверждения для такой суммы сделки. 3% это 2-3 подтверждения. 2% это 1-2 подтверждения, 1-2 подтверждения, 1%, -2 подтверждения. 1 это... Просто та ситуация, которую вы хотите отработать Допустим, я знаю, что у всех есть такие ситуации Интуитивно чувствуется, что цена пойдет в эту сторону, например, да И подтверждений вы в принципе не видите Но вы очень хочете зайти в эту сделку Поэтому вы используете 1% просто для статистики Может вы найдете какую-то новую закономерность и так далее То есть 1% это как бы тестирование 5% это максимально уверенная ситуация и 2-3-4% вы подбираете как бы интуитивно, основываясь на ваших подтверждениях для входа в сделку. Надеюсь, это понятно. То есть 500 рублей, 400 рублей, 300 рублей, 200 рублей и 100 рублей. А при сумме депозита 10 тысяч рублей. Естественно, чем больше депозит, тем больше прибыль. Это логично. Итак, с money management разобрались. Теперь риск менеджмент. В бинарх опционов существует психологический риск менеджмент. Какой он у меня? У каждого он, естественно, свой. Смотрите, что я делаю. В основном я делаю одну две сделки в день, одна-две сделки в день. А, при этом эти сделки я делаю, как только просыпаюсь. То есть, когда я проснулся, мой мозг максимально вовлечен в работу. Он ни на что не отвлекается, я могу максимально адекватно анализировать все ситуации. В большинстве случаев я просыпаюсь, там, завтракаю, сажусь, заключаю одну сделку и ухожу. Все. Я рассказываю свой риск-менеджмент, вы можете подобрать, естественно, свой. А, мой риск-менеджмент не всем подойдет. Итак. Здесь много нюансов. Смотрите, допустим, у нас началась торговая неделя. В понедельник я делаю одну сделку. Одна сделка. Она заходит в плюс. Потом, если у меня первая сделка сходит в плюс, я делаю вторую сделку. Вторая сделка. И, допустим, я тоже получаю плюс. Это у нас понедельник. Давайте это обозначим понедельник. Теперь переходим ко вторнику. Во вторник все то же самое. Я просыпаюсь, заключаю одну сделку. Одна сделка, и она у нас также заходит в плюс. Что я делаю дальше? Я заканчиваю торговать. а У меня мозг устроен так, я думаю у всех людей, что если у нас много плюсов, значит что-то здесь не так, потому что по любом должны быть минусы. Поэтому я заключаю только одну сделку, если у меня идет серия успешных дней. Надеюсь, это понятно. Это у нас, допустим, вторник. А потом переходим на среду, делаю также одну сделку. Если она заходит в плюс, то в четверг то же самое. Таким образом у меня получается серия успешных сделок. Теперь представим ситуацию, что во вторник у нас одна сделка зашла в минус, а что я делаю тогда? Опять же заканчиваю торговать. Во вторник у нас сделка зашла в минус, я переношу торговлю на среду. И теперь при минусовом дне, если в среду первая сделка у нас зашла в плюс, то я делаю вторую сделку. Вторая сделка, там минус, плюс То есть если я в какой-либо день получаю два плюса То в последующие дни я сделаю строго по одной сделке Пока не получу минус Как только я получаю минус, я снова делаю две сделки Если первая зашла только в плюс Если у меня, допустим, смотрите Первая сделка здесь зашла в минус во вторник В среду первая сделка, также минус Я опять же переношу торговлю на следующий день То есть продолжаю уже в четверг Надеюсь, вы поняли этот риск-менеджмент. Лично для меня он просто прекрасно влияет на психологию. Я делаю таким образом огромные серии плюсовых сделок. Если же в понедельник одна сделка зашла в плюс, а другая в минус, то во вторник я также делаю две сделки, поскольку в понедельник результат нулевой. Плюс ко всему, если я не вижу ситуации никаких, то я не торгую в этот день. Я не ищу насильной ситуации, я торгую только при благоприятных условиях. А если вы не видите каких-либо хороших ситуаций, просто переносите торговлю на следующий день Или протестируйте что-либо процентом от депозита Итак, с риском мы разобрались Теперь переходим к стратегии На данный момент у меня есть определенные строгие условия А я в режиме реального времени в торговле, который будет буквально через несколько минут Расскажу, как я ищу эти ситуации Я использую строго таймфрейм 15 минут Для поиска ситуации Все паттерны я ищу на 15 минутном таймфрейме если же на 15 минутам ничего нету, я перехожу на 30-минутный тайфрейм. И так вплоть до часового. Дальше я не иду. Если ситуации паттернов нигде из этих тайфреймов нет, то я не торгую в принципе. Как только я нахожу паттерн на каком-либо из этих тайфреймов, я анализирую все тайфреймы и анализирую полностью общую ситуацию на рынке. Это фигуры, движения цены, размеры свечей, тени, другие паттерны и так далее. Я смотрю абсолютно на всю общую картину. Естественно, здесь нужен опыт. А, смотрите, время экспирации. Для всех тайфреймов я использую одну-две свечи. Давайте вот так вот сделаем. Время сделки. Одна-две свечи. То есть, если у меня основной паттерн находится на 15 минут в тайфрейме, я использую время экспирации 30 минут. Если основной паттерн на 30 минут в тайфрейме, я использую время сделки 1 час. Если основной паттерн на часовом тайфрейме, я использую время сделки 2 часа. Опять же, все приблизительно. Напоминаю, что я это смотрю все тайфреймы, когда я нахожу основной паттерн, основную ситуацию. Я использую абсолютно все для анализа. А что вам поможет в этом? Естественно, постоянная практика на свечном графике. Я использую только свечной график, голый свечной график. Ничего больше не использую. Вы должны очень много практиковаться, делать скриншоты, смотреть, что у вас получается лучше, что хуже и так далее. Я это уже говорил. Также вам может помочь книга а Стива на «Японские свечи» ее можете прочитать, она очень поможет вам в поиске паттернов. Ну а на самом деле, как именно я научился торговать, никакие книги я не читал. Это стопроцентная, постоянная, каждодневная, многочасовая практика. Только таким способом можно научиться выходить в плюс. Только таким способом можно научиться торговать. Из книги вы что-то черпаете, но она вас не научит зарабатывать. В тот момент, когда я начал выходить в плюс, я не прочитал ни одной книги по трейдингу. Только потом я уже начал их читать, чтобы мне было проще обучать. Итак, друзья, теперь давайте проведем торговлю в реальном времени по этой торговой системе. Чтобы вы поняли мою логику, чтобы вы поняли, как я мыслю, как я торгую и так далее У меня есть, напоминаю, плейлист с торговлей в режиме реального времени Он находится по ссылочке в описании Можете посмотреть на мою торговлю Итак, давайте искать ситуации. Смотрите, как я анализирую Первым делом я перехожу на 15 минуты тайфрейм И ищу здесь паттерны, которые мне нужны Я, напоминаю, торгую по свечным паттернам По свечной формациям на 15 минут таймфрейме я ищу паттерны Смотрите, ребятки, в поиске Обратите внимание, что до конца жизни 15 минут свечи остается 8 минут А мы помним, что по паттернам мы ориентируемся только на закрытие свечей Следовательно, если остается до конца жизни свечи 8 минут То мы не берем в расчет последнюю свечу Только предпоследние свечи Смотрите, валютная пара, британский фунт, швейцарский франк Кое-что здесь вырисовывается Остается 1 минута от закрытия свечи Давайте подготавливать время экспирации 30 минут Свеча у нас будет в любом случае уже уверенная. Давайте найдем подтверждение для захода. Сколько у нас подтверждений? Раз, два. Три. Окей, будем использовать сумму сделки. 1400 рублей. В принципе, ситуация уверенная, но немножечко у меня есть сомнения насчет нее. Итак. Мы будем здесь заходить на пробитие уровня сопротивления. Желательно на небольшой коррекции Отлично Заходим здесь на повышение И давайте с вами разбираться, почему я зашел Часовой таймфрейм Начинаем с часового У нас цена двигалась в диапазоне, насколько мы видим Уровень сопротивления примерно здесь Уровень поддержки Цена у нас двигалась в диапазоне От уровня к уровню Далее начали повышаться наши минимумы И цена... Поджимается к уровню сопротивления Это признак пробития Немножко приближаем Что мы видим здесь Увереннейшая свеча на повышение И коррекция после нее Далее опять же повышение минимумов Здесь свеча с огромной тенью снизу А свеча у нас закрылась Ну и учитывая также вот эту вот свечу Тень снизу также говорит о том, что приводят здесь покупатели То есть те, кто толкает цену на повышение Смотрим дальше. 30-минутный тайфрейм. Образовался у здесь паттерн, который указывает на повышение. Вот он. Небольшое такое поглощение. Но не очень уверенное, поскольку присутствуют тени. Смотрим 15-минутный тайфрейм. Отчетливо виднеется повышение минимумов в данном месте. Здесь находится у нас уровень сопротивления. Мы заходим на пробитие этого уровня сопротивления по тренду, по свечным информациям, вверх. Цену потянуло вверх на закрытие часа. А, то есть а, цена явно хочет пробить этот уровень сопротивления. Покупатели здесь настроены очень серьезно. И скорее всего уровень сопротивления, который находится в данном месте, у нас в ближайшее время пробьется. Здесь находится наш уровень сопротивления. Мы зашли на пробитие этого уровня сопротивления. Думаю, все я вам здесь объяснил, давайте с вами дожидаться конца сделки Итак, друзья, прошла половина времени, происходит у нас пробитие Кстати, а вот эта вот валютная пара, братанский фурш, шарский франк, ГВБ, Это моя лучшая и любимая валютная пара Вот здесь абсолютно все свечные паттерны, которые у меня были, работали Вот с момента начала моей торговли по новой торговой системе У меня уже идет здесь 7 плюсов подряд на этой валютной паре Поэтому если вы спрашиваете, какая у меня любимая валютная пара И на чем мне больше всего нравится торговать И на чем у меня больше всего плюсов Это вот эта вот валютная пара Будете знать Давайте даже по истории посмотрим, я вам это докажу Смотрите, вот валютная пара Протаскивает фунт франк Плюсик Идем дальше Фунт франк Плюсик Где еще? Фунт франк Плюсик вот еще плюсик, вот он, еще плюсик, еще плюсик, и это будет еще один плюсик. Итак, друзья, остается 10 секунд, откатик в последний момент происходит неприятный. Смотрим, что у нас по сделочке. Сделочка у нас заходит в плюс. Было под конец запасненько, смотрите, цена у нас пробила уровень. Дошла до этой точки, потом начался откат, ретестик, да, и нас чуть было не закрыли в минус Весьма опасненькая ситуация, такие случаются редко, но, тем не менее, мы с вами получили плюс Итак, движение вверх с вами отработали, сейчас пошла коррекция А на этом торговля подходит к концу в реальном времени, но видео еще не заканчивается Продолжаем с вами дальше Итак, друзья, вот таким вот образом работает данная стратегия Я ее называю понимание рынка, поскольку у меня нет каких-то определенных строгих Вариантов захода То есть с умением анализировать голосочную график Вам не понадобятся какие-то строгие индикаторы Строгие критерии для входа и так далее Вам не придется постоянно адаптироваться под рыночную ситуацию Поскольку все у нас уже заложено в цене А цена выражается как раз японскими свечами Итак, это последнее видео в этой квартире Кто не знает почему именно последнее Посмотрите предыдущее видео Оно вылезло в подсказке Обязательно поставьте этому видео лайк Если это видео было для вас полезным Подпишитесь на канал, кто не подписан